Глава 14 Те же боги, только под другими именами Комната была наполнена жизнью, смехом, музыкой и радостным возбуждением У передней стены комнаты стояли две большие колонки, из которых доносились зажигательные ритмы одной из известных рок-групп Я организовал вечеринку, чтобы провести ее с группой своих друзей, по крайней мере так я планировал я прошел и сел в одном из углов комнаты, где какой-то подросток оживленно рассказывал сцену из последнего фильма. Я устроился и попытался вжиться в атмосферу, но что-то было не так. Я поднялся и вышел на заднюю веранду, присоединившись к зеленым рамея, которые обсуждали последние подвиги в завоевании женщин своей мечты. Но нет, это тоже не увлекло меня. «Да что же со мной такое?» Музыка начинала действовать мне на нервы, я бросил взгляд через всю комнату и увидел сцену из видеофильма, которая показалась мне оскорбительной. Мысль о том, что все это мне ненавистно, ударила меня подобно грузовому составу. Мой разум быстро начал перебирать различные сценарии. До сих пор все это подходило под мое определение развлечения, но сейчас мне уже так не казалось». Что-то удерживало мое сердце и делало невозможным продолжение прошлого. Откуда-то из глубины пришла отвратительная мысль, что моя жизнь развлечений закончилась и я больше никогда не смогу обрадовать себя ничем. Я вылетел на лужайку перед домом и, подняв кулаки вверх, прокричал «Ты разрушил мою жизнь!». Это случилось спустя несколько недель после моего опыта по дороге в Дамаск с Иисусом моя жизнь перевернулась. Я никогда еще не чувствовал такого мира в своей жизни и Библия только-только начала оживать для меня. Я впитывал ее всю и испытывал свободу, которую я никогда не знал ранее. Когда Иисус вошел в мою жизнь, это было подобно взрыву. Внезапно я начал понимать, что часть моей речи стала неприемлемой. Что часть моих шуток звучала вульгарно и что кое-что в моей жизни оказалось несовместимым с тем путем, по которому я теперь шел Я шел в другое царство Это было подобно путешествию в совершенно другую страну, с изучением языка и обычаев с нуля Я хотел учиться, потому что я любил Бога этого царства, но я получил образование в другом царстве, и мне необходимо было время, чтобы адаптироваться этого не ощущалось до той самой вечеринки, когда я обнаружил, какая радикальная трансформация произошла во мне. С тех пор, как Иисус своей любовью завоевал мое сердце, я не мог уже сопротивляться ему, когда он звал. Поэтому на той вечеринке, когда я делал то, что мне казалось правильным, я почувствовал, что он тянет меня прочь от подобного стиля жизни. Поскольку я не знал ничего лучшего, я начал опасаться, что я не смогу заменить это чем-то настолько же хорошим. Это так легко в неизвестного, даже если мы знаем, что это правильно. Благодарение Богу, что я избрал тогда довериться Иисусу в том, что Он позаботится обо мне, и доверять Ему оказалось намного лучше, чем доверять своим чувствам. Когда я принял Иисуса как своего Спасителя, я просто плыл по течению несколько недель. Я почувствовал особую близость к Нему, которая продолжает оставаться со мной вплоть до сегодня. Иисус распахнул для меня врата небес, но сейчас Он должен был помочь мне избавиться от семени, батареечного дерева. Он должен был помочь мне выкащивать с корнем ту философию жизни» которое делало мои дела и достижения центром моей системы ценностей. Это то путешествие, которое должен совершить каждый сын Адама. И единственный способ совершить его заключается в удержании взгляда на свете Креста и в мужественном принятии принципов нового царства. Я начал посещать молитвенные встречи со своими друзьями. В тот первый вечер, когда мы вместе встали на колени, я чувствовал присутствие чудесного Духа Божьего, покрывающего нас, но там присутствовал также и другой Дух из моей прошлой жизни, который раздражал меня. Когда мы молились в круге, одна мысль поразила меня. Я не смогу молиться так же, как эти люди, они такие красноречивые. Мой разум оказался полностью захвачен этой мыслью и по мере того, как приближалась моя очередь молиться. Мое сердце забилось быстрее. Вскоре должен был молиться я, и каждый должен был слушать меня. Но, подождите-ка, ведь это же молитвенная встреча о Иисусе, а не обо мне. Вот где проклятие батареечного дерева. Хотя я и отдал сердце Иисусу и желал следовать за ним, принципы старого царства все еще работали и желали сделать меня самого центром всего. Они старались создать проблему из моего участия в молитве в противовес моим отношениям с Богом в молитве. Когда я впервые начал изучать Библию, я часто чувствовал себя не вполне уверенным, потому что, хотя я и вырос в христианском окружении, я обнаружил, что в библейских вопросах я не вышел даже из яслей. Я любил слушать то, чему меня учили, но на заднем плане что-то продолжало отвлекать меня, говоря... Как они могут находить эти стихи так легко, я никогда бы не смог так. Я неловко пытался отыскать нужную книгу и нужный стих и молился так, чтобы это не затягивалось надолго и чтобы никто меня не ждал, это так стесняло. Годы тех тренировок, которые я получил, сравнивая себя с другими, начали всплывать на моем новом христианском пути. Христовому духу было достаточно легко переубедить меня относительно моей речи и стиля жизни, но должно было пройти достаточно времени, чтобы я убедился, насколько глубоко проникли в меня щупальцы, батареечного дерева. Во время моего христианского путешествия у меня появилась глубокая любовь к Библии. Библия была одним из лучших способов узнать о моем герое, который отдал свою жизнь за меня. Я полюбил изучать то, что говорится об Иисусе, и это было большим благословением, но моя старая жизнь всегда была готова поймать меня в капкан. Со временем я стал замечать, что люди вокруг меня имеют намного меньше познаний о библейских вещах, чем я. Мое возросшее понимание Библии подарило мне большую уверенность при проповедовании и вскоре я начал вести сначала малую, а затем и большую группу изучения Библии. Напомню, что это было огромным благословением как для меня, так и для изучающих, но это было медленное, незаметное смещение назад, на платформу ценности по делам вместо ценности через отношения. Это происходит медленно и незаметно, но это происходит. Оглядываясь назад, я вижу, что очень многие из нас держатся все тех же самых богов, которые только называются теперь по-другому. Если вы взглянете на таблицу на видео, вы увидите, насколько легко верить в Библию, но при этом жить, как в мире Я не имею в виду вести разгульный образ жизни, я имею в виду привычку оценивать себя по тому, что вы делаете В мире образования В церкви знания Библии В мире физические данные В церкви способность говорить на публике в мире творческие способности В церкви музыкальное служение В мире работа В церкви церковный офис В мире собственность В церкви духовные дары В мире внешние данные В церкви демонстрация церковной одежды В мире национальность В церкви консервативная или либеральная теология для многих из нас жизнь с Иисусом подвергается воздействию скрытой силы батареечного дерева. Когда я смотрю на сегодняшнюю церковь, я вижу, что боги которых, как нам кажется, мы оставили в прошлом мире, нашли нас и тут. Они облачились в одежды света, и мы приняли их как добрых друзей. И неизбежным результатом этого является злость, грюч и борьба, занявшие свое место и в церкви. Это так легко выглядеть благочестиво, но как насчет личности, сидящей в другом конце зала, которая не разговаривает с вами, потому что вы сказали что-то против нее за ее спиной, и это дошло до нее? Как насчет пианистки, которая перешла в другую церковь, потому что ей сказали, что она играет посредственно? Как насчет доктринальной полиции, которая бродит по церкви здесь и там, выискивая тех, кто не согласен с ее определением ортодоксии, чтобы потом можно было их исключить. Как насчет тех, вольнолюбивых, которые охотятся за комитетом по служению, чтобы давлением навязать свой новый стиль служения во всем, и горе тем, кому это не нравится? Этот список бесконечен, и великий враг душ человеческих знает, что пока мы будем танцевать под его дудку, мы фактически будем принадлежать к его царству». Сильнейшим доказательством того, что мы все еще хромаем под влиянием принципов сатанинского царства, является высокий уровень разобщения и недостаток христианской любви в церкви. Если бы мы действительно защищали наши взаимоотношения так, как Бог защищает их, то тогда мы имели бы в церкви гораздо больше любви и гораздо внимательнее следили бы за тем, как мы относимся друг к другу. Очень интересно то, что такое же незаметное перемещение богов из мира в церковь, какое мы наблюдаем в нашей личной жизни, происходит также и в церкви в целом. В IV веке, когда император Константин принял христианство, произошел целый ряд изменений в церкви. И одно из них особенно примечательно тем, что множество статуй языческих богов пантеона были перенесены в церковь. И их имена были изменены на библейские, такие как Моисей, Давид и Петр. Те же самые боги, только под другими именами. Не имеет значения, как вы их назовете, они все равно продолжают оставаться языческими. И что же мы можем сказать сегодня? Одно дело нападать на Всемирную Церковь за ее отступление от апостольской истины. И совсем другое дело наблюдать за тем же самым отступлением в своей собственной жизни. Давайте для начала убедимся, что мы разобрались с бревном в своем собственном глазе, прежде чем мы будем пытаться вытащить сучок из глаза нашего брата. Интересно изучать путь наиболее горячих последователей Христа и его учеников. Проблема власти и положения не раз возникала в их умах. Давайте обратим внимание на несколько мест из Библии. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея 18.1 Имеется одна единственная причина, по которой ученики задали этот вопрос. Это личный интерес. Ученики верили, что Иисус есть Мессия, Христос. Они были взволнованы и воодушевлены своей верой в Него, кое-кто даже хотел умереть за Него. Но подобно тому, как я готовился произнести молитву, и мой разум сместился во время моления с моих взаимоотношений к моим делам, так и ученики Христа сместили свой фокус со своих взаимоотношений с Мессией на должности в Его Небесном Царстве. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим?» Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей. Евангелие от Марка 10, 35-37 Бог положения и статуса превзошел принципы нового царства, постигаемого учениками настолько, что они стали просить Иисуса о том, чтобы им сесть по правую и левую руку в его царстве. К счастью, Иисус никогда не уставал от их постоянных неудач в искоренении принципов Старого Царства. Он понимал, что требуется время, чтобы мы смогли увидеть, насколько глубоко укореняются принципы сатанинского царства. Проблема, которая перед нами стоит, заключается в том, что когда мы позволяем старым принципам побеждать, возникает следующее. И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Марка 10, 41 Когда мы позволяем принципам старого царства править нами, то в результате всегда возникают разногласия. То, что сделали Иаков и Иоанн, разозлило других учеников. Почему? Потому что они этим самым как бы сказали остальным «мы лучше, чем вы». Возможно, что они сделали это неосознанно, но результат этого почти всегда одинаков. Иисус использовал этот случай, чтобы проверить и расширить их понимание того, насколько истинное Божье Царство отличается от Царства мира. Они будут вынуждены учиться мыслить по-другому. Иисус позвал их к себе и сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою». И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, и отдать душу свою для искупления многих. Марка 10, 42-45 Пусть эти слова будут вечно звучать у нас в ушах. Если вы хотите быть великим в Царстве Божием, тогда учитесь радоваться служению другим вместо манипулирования ими и контролирования их. Иисус говорит нам, что язычники владычествуют над другими и радуются своей власти и демонстрации того, кто у них главный. Довольно странно, что тот же самый дух часто правит и среди членов церкви, жаждущих демонстрации своей воли и власти над общиной. После двух тысяч лет со времени распятия, многие из нас так и не выбрались из яслей. Почему врагу наших душ так легко удается оттянуть нас назад к нашему старому образу мыслей? Как мы отмечали ранее, глубокое чувство нашей беззащитности делает нас легко уязвимыми и позволяет сатане легко искушать нас, доказывая что-то о самих себе. Если только мы забудем, каким образом мы обретаем нашу ценность, мы будем считать для себя невозможным сопротивляться искушению обратить камень в хлеб, пытаясь доказать тем самым, что мы что-то там из себя представляем. Я нашел нечто устрашающее в батареечных принципах, которые так крепко вцепились в нас. Иисус был лучшим учителем из всех, которых этот мир когда-либо видел. Он провел три года вместе с учениками, возвещая им тайны Царства Божьего, насколько это было возможно. И как мы видим, после всего этого, даже в самую ночь его распятия, Ученики все еще позволяли принципами старой жизни контролировать их. Также и чашу после вечери, говоря, «Сея чаши есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И вот, рука предающего меня со мною за столом, впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает». Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Евангелие от Луки 22, 20, 24 В тот самый вечер, во время величайшей демонстрации любви, какую только видела Вселенная, ближайшие к Иисусу люди, которые знали о Его Царстве много больше других, спорили о том, кто же из них главный. Печаль, которую испытывал в тот момент Иисус, вероятно была безмерной. Возможно ли, чтобы кто-то из нас, заявляющий, что он последователь Иисуса, повторял ошибки учеников, горячих последователей Иисуса, когда они припирались между собой о том, кто же из них самый большой и влиятельный? Единственная вещь, которая еще хуже, чем находиться под контролем принципов батареечного дерева в мире, это быть контролируемым этими принципами в церкви. Да поможет нам Бог освободиться от всех эгоистических принципов, чтобы мы могли в полной мере испытать радость от его царства.